Здравствуйте, друзья! И сегодня мы поговорим о новом сервисе активной рекламы и обмена трафиком Boost. Я специально убрал все фотографии, чтобы этот ролик могли использовать все, абсолютно все, просто перезалив его на свои YouTube-каналы. Итак, поехали! После того, как вы пройдете по ссылке, которую вам дал кто-то из своих друзей, вы попадете вот на такую страничку. Сразу хочу сказать, что за неполную неделю в сервисе уже 4457 человек. И чтобы принять участие в этом новом движении, вам достаточно нажать вот на эту кнопочку и войти через VK.com. Через приложение вы попадаете внутрь. Что здесь нужно в первую очередь сделать? Вот есть такая кнопочка «Ротация». У меня она уже пройдена, но я вам схематично объясню, что нужно сделать. То есть вам будет предложено 26 человек, которых вам нужно добавить к себе в друзья. Нажимаете на аватарочку этого человека. Открывается вот здесь дополнительное окно. И его нужно просто добавить в друзья. Немножечко подождать и это окно закрыть. Итак, добавить все 26 человек. Я советую это делать короткими перебежками. По 6-7 по человек. Сами понимаете, ВК у нас стала такая очень прогрессивная, зубастая сеть. Поэтому, чтобы не было никаких проблем, 6-7 человек добавили. Кому-то написали пост, кому-то поставили лайк, чуть-чуть там с кем-то попереписывались. Ну, то есть, разбавили алгоритм движений. И следующих 6-7 человек добавили. Нажимаете на аватарочку. Новое окошко открывается, добавили его в друзья, закрыли, и так всех 26 человек вы добавляете в ротацию. После того, как вы добавите всех этих людей к себе в друзья, у вас будет внизу такая надпись «Проверить выполнение». Вы на нее нажмете, и если в правом верхнем углу вы увидите вот две вот таких ссылки, вот они видите две ссылки то значит вы успешно все сделали сразу скажу трафик закриптован вот эта вот ссылочка вторая, специальная ссылка для социальных сетей первую ссылку можно использовать в скайпе в фейсбуке ну, в общем в тех соцсетях, которые очень очень дружат с контактом что мы здесь в этом сервисе имеем на сегодняшний момент. Вот здесь вот есть вкладка, где мы можем исполнять задания, составлять задания, э, в общем, участвовать в социальной активности, зарабатывать за это бусты и использовать их для раскрутки своих видео, своих постов. В общем, э, это именно те задания, которые способствуют росту активности э, наших ВК. Здесь есть такая же еще вкладка «Мои сервисы». Сейчас здесь... Один сервис. Он позволяет вам развивать последний пост, который вы расположили в Инстаграме. Причем так достаточно очень реактивно. Вот. Перейдем к сервису. Он очень простой. Вставляем здесь ссылочку на последний пост. Поднять в топ. И все происходит в автоматическом режиме. Буквально на днях здесь добавится еще один сервис, который будет позволять рекламировать Ваши, к примеру, три самых основных проекта, и ваша сеть будет это видеть. Это тоже очень важно. И вообще, вот в этой вкладочке будет со временем очень-очень много всяких различных инструментов, как раз инструментов по продвижению. Видеопрезентацию вы можете Посмотреть вот в этом разделе, вообще советую поизучать менюшечку, добавиться в телеграм-чат, посмотреть новости, базу знаний, многое здесь сейчас находится в разработке. Но тем не менее, повторяю, сервис очень молодой, ему всего, как с официального старта, прошло всего неделя. Но половиной тысячи уже э, людей, которые оценили и принимают участие в этом сервисе. А вот теперь результаты, которые этот сервис дает, я вам сейчас покажу. Э, за эту неделю, видите, вот над, надпись, на вас подписалось 729 человек. 729 человек, и с такой скоростью за месяц, я так прикинул, ко мне в друзья добавится ну, 2 половиной тысячи людей. Сами понимаете, это достаточно солидная цифра. Здесь есть партнерская программа, она 50 уровневая. Зарабатывать здесь можно как на бесплатном режиме, но расширенную партнерскую программу один раз и навсегда Включить можно, купив один единственный раз тариф премиум. Это вот здесь вот нажать «Мои финансы», пополнить баланс через Pair на 15 долларов и купить тариф премиум. Это, повторяю, вам раз и навсегда откроет расширенную партнерскую программу до 50 уровней. Здесь еще не представлена. Площадка для веб-мастеров, площадка для фриланса. Здесь еще многое, многое чего не представлено. Но, тем не менее, деньги уже начинают поступать. Ну, вот такая скромная сумма в 7 долларов, но, тем не менее, уже приятно. Однако, ребята, что бы я вам рекомендовал сделать? Зарегистрироваться в этом сервисе, получить вот эти две ссылки, пройдя ротацию и раздать ссылку с объяснением, что нужно сделать, то есть пройти ротацию всем своим друзьям и знакомым. Ну про врагов тоже рекомендую не забывать. Таким образом под вами начнется выстраиваться... Сеть ваша. Вот у меня за 7 дней выстроилась такая структурка в 1277 человек. И я буду продолжать ее наращивать. Потому что все-таки деньги в сервисе есть. Рекламу будут заказывать. Это уже делают. И постепенно, постепенно мы выйдем на достаточно приличные обороты. Опять же, кто хочет... Покупайте тариф премиум. Кто не хочет, пожалуйста, действуйте на бесплатном, пройдите ротацию. У вас э, и у ваших приглашенных вот есть такая кнопочка, э, она показывает, кто прошел ротацию, кто не прошел. Контролируйте, созванивайтесь, пишите э, им сообщение, что дружок, пройди ротацию и просто-напросто получай друзей на свою страничку ВКонтакте и так далее. Больше ничего здесь делать не надо, кто не хочет вкладывать денежку. Ну, а кто хочет зарабатывать по-серьезному, ну те люди сами принимайте решение. Вся статистика находится вот у вас в правом верхнем углу сколько переходов, сколько регистрации, процент конверсии и так далее. И повторяю, в левом углу в нижнем углу находится ссылочка на телеграм-чат. Нажимаете, добавляйтесь, будьте на прямой связи с разработчиками. В общем, держите руку на пульсе. В принципе, в принципе, все, что хотел, рассказал. Перезаливайте это видео на свои YouTube каналы. Размещайте в описании свои ссылки для регистрации. И стройте свою первую линию. И вы увидите, как у вас начнется строиться большая-большая сеть. Все, друзья, удачи и до встречи на YouTube.